Ну что ж, дамы и господа, начинается 1-16 нижней сетки турнира от проекта promitks.ru И с вами Александр Найс Смирнов. Еще раз рад поприветствовать всех, кто находится на прямой трансляции. А сегодня мы будем наблюдать за матчами 1-16 нижней сеточки. И открывают игровой вечер сегодня коллективы OneLine. А также Rising Esports Данные коллективы... <как> простите, нужно вот так поменять Да? Нет, вот так, все, все правильно uh, Собственно, данные коллективы играют матч на вылет Проигравшая команда турнир покинет и в него уже, естественно, не вернется Матч проходит на фасткапе И как следствие, <как> простите, мы с вами uh, должны... Надеяться на прям реальную серьезную честность. Так, что-то здесь, короче, бары немножко <coughs> брешут. Депейн показывается в обороне, хотя играл в атаке. Но сейчас произошла смена сторон, и теперь в итоге менять ничего не нужно. В онлайн со своим составом на сегодня это код 002 и тачи... Неси валерьянку, черт возьми, еле прочитал. 11 А и Шук. Будем называть его просто Шук, потому что мы точно знаем, что No The Pain это Шук. Также состав команды Rising Esports это Тамерланчик, Десевис, Юзер, Дживанши и Макадами. Rising, к слову, начинают в атаке и удач коллективам при выходе на точку А он легким однозначно не будет. 11-й А делает сразу парочку киллов. А вот он и третий. Легок на помине. Юра, Юра, Юра. Всегда мне вспоминается Юра Код. Когда я вижу данный никнейм. Плагиатит, Юр, тебя, плагиатит. В общем, код еще минус. И четвертый фраг, дамы и господа, в исполнении 11 а черт возьми, начало. Просто ультрабомбезная для коллектива OneLine, конечно же. Райзинг, увы, не сумели показать себя с э, самой сильной. Э, так скажем, точки, в которой могла бы находиться атака в пистолетном раунде Но, э, немножечко исторической справочки, дамы и господа У меня в группе, как обычно, проходил опрос И зрители проголосовали, что в данной паре выиграет команда Rising Esports Большинство голосов было отдано именно за них Хотя, на трансляции в данный момент в голосовании побеждает команда OneLine Ну, здесь снова, собственно говоря, звезда Сегодняшнего дня это 11 А В очередной раз уничтожает пачку соперников Ну а, как вы знаете, да, вот этот вот хитрый юзер В данный момент находился на точке Б Видимо, именно поэтому ему и не досталось люлей Однако бомба-то выбита вместе с его тиммейтами на точке А И теперь непосредственно либо идти ретейкать Ну, подловил Шук, хотя бы какой-то минус уже удается сделать И даже удается раздобыть девайс а, Пик Спик, так скажем, неадекватности был бы, если бы игроки обороны сейчас пошли пушить своего соперника и по одному вылезали бы в окошко. Ну, естественно, в таком случае это была бы легкая победа для Rising Esports, но этого не произошло, и поэтому 2-0. Здорово, Саня, я думаю, OneLine выиграет, пишет Адвайта. Клименко, привет, Сань, ФК или сервер. А, Клименко, привет, фасткап. Адвайта это... все вполне возможно. В онлайн могут выиграть. Состав у них сегодня достаточно заряженный. Uh, привет, Режек, Лэйзи Бир, привет, сколько лет, сколько зим Я уже думал, ты уже никогда больше не зайдешь ко мне на трансляцию Код и No The Pain, прием точки Б И, собственно, невзирая на огромное количество гранат, которые сейчас разбрасывают на эту точку Игроки команды Rising Esports uh, Выхода на точку Б пока что не удается достичь Удается лишь достичь ответных хаешек, от которых хелсбары игроков Атаки, естественно, идут чуть-чуть вниз <laughs> Дуришмар Вот, кстати, блин, по-моему, Дуришмар Дуришмар что-то знакомое Это, кажется, Филат, если я не ошибаюсь, да? Или Филат, или Нео, кто-то из них 100% с таким никнеймом Опять Мираж, да, Дамир, представляешь? Ох ты, и Итачи! Итачи отлично запушил по таймингам вовремя своих соперников. Два минуса, заканчиваются патроны. Но Дигл, верный Дигл, по идее, должен был спасти. 5 хп остается у юзера. Там, кстати, он еще и под прострелом стоит. И можно было бы прострелить. Но, в общем, теперь уже, конечно, Итачи все-таки погибает. И ничего, к сожалению, не удается сделать даже в этом раунде. Даже приобретя, собственно, ранние девайсы благодаря поставленной бомбе. 3-0. Сильной стороной команда в пользуется, пользуются, насколько это в принципе возможно. Эти дурачки без меня пошли. Чекай 16-1. Рейден, окей, посмотрим. Какой общий ПТС у команд? Сейчас скажу, дамы и господа, одну секундочку. А, значит, у команды в онлайн 1058, у команды Rising eSports 934. Небольшая разница, но она все-таки достаточно существенна Итачи Тачи делает энтрифраг, забирая, не успел увидеть кого, то ли Десевиса, то ли Макадами Но далее последовал размен и второй минус, вернее два минуса от игроков обороны И только после этого последовал размен Ну а теперь долетает еще и третий минус, отъезжает у нас на этот раз Тамерланчик Юзер! Ну, елки палки юзер! Ну, жаль. Очень жаль, сейчас была возможность забрать и второго в том числе, но, к несчастью, не вовремя отвернулся. Добрый вечер, это первая карта. Шариф, приветствую. Да, это первая карта. Сегодня их будет четыре. Дима, приветствую. Дживанши остается последним игроком, э, выжившим в составе команды Rising eSports и Шук... Не промахивается по таким соперникам, собственно говоря, имея такой девайс, который он имел. Четвертый, опять-таки, где-то даже, я бы не сказал, что близкий к тому, чтобы стать победным. Раунд для команды Rising Esports проигран к ряду. Четвертый. Это, конечно, не повод бить тревогу, не повод волноваться, но справедливости ради, это не есть гуд. Разные команды по разносу отыгрывают защиту и оборону. У кого-то одно получается лучше, чем другое чем другой. А, ну это, наверное, не по разносу, а, наверное... Наверное, имелось в виду здесь э, по-разному. Э, я понимаю, что каждая команда играет по-своему, и кому-то играть в атаке удобнее, но при этом при всем нужно понимать, что владение картой никто не отменял. И на Мираже оборона объективно гораздо сильнее. Если мы возьмем две одинаковые команды, то, скорее всего, атака проиграет. Пусть может быть и в парочку раундов, но пусть... Ух ты. Хороший минус в коннектор, но теперь по юзеру есть информация. Бомбы у него, правда, нет. И это, конечно, немножечко омрачает ситуацию для Rising Esports в целом. Однако, смотря, где, конечно же, потеряна бомба, это тоже, в общем-то, намногое на, на самом-то деле откроет нам глаза. Ну, ювелирные тайминги. Вы сами видите, юзер отворачивается аккурат в тот момент, когда атачи начинает выходить на пик. И в результате мы видим 5-0 на табло. Команда OneLine пока шансов оппонентам не оставляют. Шаров, приветствую. райзинг может еще разыграться и отыграться, пишет Лейзи Бир. Но в любом случае вторая половина будет сыграна за сильную сторону, поэтому там камбэк вполне себе возможен. Их холд, игра при... подведет их. Нужно немного агрессивнее давай-то я всегда все команды призываю чуть больше агрессии демонстрировать в атаке, потому что, ну, это утопично сидеть постоянно и ждать, что игроки обороны сами придут к вам. Обычно это до хорошего не доводит. Ну и, собственно, сейчас вы сами видите Но здесь не было, конечно, холда кон Конкретно в этом раунде Но справедливости ради нельзя не отметить Что раунд был, ну, как бы не очень подготовленным Сделали энтрифраг, получили размены и остановились Наверное, ключевая ошибка как раз-таки заключается именно в этом Логичнее было бы чуть-чуть все-таки Не сбавлять темп Продолжить, так скажем, пушить соперника И в таком случае, может, счет то хорошее еще из этого бы и вышло Десевис, отличный энтрифраг по неси валерьянку, первый минус есть, можно и поесть, собственно говоря, вот и второй минус от Десевиса, и тут же занятие коннектора, но занятие коннектора не происходит, и Тачи на страже этой позиции, Макадами видит сразу двух оппонентов, и тут, в общем-то, автоматически несложно догадаться, что коннектор лучше не занимать, Макадами проигрывает перестрелку с 11 го Десевис третий минус, далее и Тачи, даблкил из окна, и ситуация один в один, No the pain, он же Шук Он же Шук, который будет сейчас э, вынужден терпеть перестрелку с юзером У юзера 24 хп, Шук сотый Ну, у Шука, конечно, здесь, как говорится, карты в руки, стволы на стол В общем, тут глупо было бы Шуку в теории даже проиграть такую перестрелку Банально он мог бы просто в ней и не участвовать Но приняв участие в перестрелке, он все-таки становится победителем как и его команда в целом. 7-0. Игра на фасткапе или на сервере организаторов. Дима, игра на фасткапе. Кстати, у Таджикистана будет игра в ближайшее время. Шариф, точной информации не располагаю по этому поводу. Без шансов. Видимо, карту эту не умеют, они раскидки Ну, раскидок, да, здесь в действительности у команды Rising Спортс очень мало. Я считаю, конечно, что это для любой атаки огромная огромное, -огромное... Преж, так скажем, когда вы не прокидываете своих соперников Скаут в руках 11 А То есть там уже вообще вовсю фановые движухи происходят Кот и Нолде no Пейн. Шука отлично выходит на префайре, но оставляет своего тиммейта, правда, в соло Здесь кот промахивается и, в общем-то, понимает ли он, что один из соперников также находится у него в спине. Вероятнее всего, даже если он это и понимает, то когда он это заметит, будет поздно. Да, юзер дожидается его в кухне и убивает наконец-то коллектив Райзенки Спортс. Все-таки собрались и взяли хотя бы один матчпоинт. Я уже начинал переживать, что это будет какие-то 16-0 и какие-то 16-0 я не очень хотел видеть. Поэтому все замечательно, все гуд, все супер. 16-0 не будет. Но по-прежнему, правда, может быть 16-1. Но надеюсь, конечно, 16-1 также мы с вами не увидим. Ну, как минимум в этом матче точно. К слову сказать, все фановые движухи. Если бы ДК бы, конечно же, да, но если бы команда в онлайн не покупала всякие скауты и играли бы, в общем-то, нормальный Counter-Strike без веселушки. А в таком случае, я думаю, сейчас... Может быть, райзинги бы и не забрали, по факту, первый раунд в этом противостоянии, но не будем, опять-таки, вдумываться именно в этот момент. Все-таки история сослагательств не терпит. И как следствие, это, естественно, напрямую нам намекает на то, что... Давайте лучше смотреть, что сейчас происходит. Это куда важнее. Тамерланчик и Макадами открывают точку Б И минус неси Валерьяночку. Это уже, кстати, третий фраг по команде One Line. Код Сразу без головы. И тут же его добивает Макадами. Один с остается один против и ни хрена себе пятерых. И просто жесточайший хэдшот от Десевиса. 7-2. Здорово, брат! Как ты? Ох, это же КВшники. Рустам приветствую. Все супер, все замечательно. Сегодня получше себя чувствую. Ну, так вообще, как бы, типа, иду на поправку. Так что должен, должен, должен скоро вот-вот восстановиться. Ну, посмотрим, как сегодня проведу 4 матча. То есть, прокомментирую 4 матча. Завтра, к слову, дамы и господа, мы с вами будем наблюдать за матчами 1-8 нижней сетки, коих будет 2. Это так, держу в курсе. Ну что, сбор информации от команды... Ра -ра -ра -ра -ра -ра, простите, от команды OneLine, собственно, приводит к тому, что... Ну, это не ковры типа, и под отличную моменталку. Шук забирает первого соперника, не до чеков, кстати говоря, второго. Под этой моменталкой было сразу два игрока. Вот, елки-палки. Одна флешка и два минуса. Одна флешка. И два минуса, вот вы вдумайтесь, дамы и господа Всего-то навсего 200 потраченных баксов и столько профита Для команды и для игрока в целом Потому что получил-то он все-таки 600 за убийство двух оппонентов Экономика у ванлайн очень хорошая На месте теров я бы пытался выносить АВП раунда 2 Потом ему бы скинул АВП, его же тиммейт, и экономика бы разрушилась. И это все, конечно, очень элементарно и вроде бы даже просто звучит, э, от Адвайта. Но, но нужно понимать, что все-таки здесь не только э, АВП может представлять угрозу. В принципе, в команде онлайн достаточно неплохие стрелки. Я, конечно, не скажу, что в команде Rising Esports стрелки хуже, но, э, в общем-то, суммарный ПТС. Говорит о том, что все-таки разница есть. И эта разница достаточно ощутима. Одиннадцатый А. Минус Макадами. Но тут банально никто не позволит просто забрать победу в данной баталии, хоть он всех бы перестрелял, но последний, как ни крути, Тамерланчик сказал бы свое слово, потому что он зашел бы в спину к сопернику. 8-3. И невзирая на то, что команда онлайн победила в первой половине досрочно, в любом случае еще будет сыграно как минимум 4 раунда, по истечению которых команда Rising eSports смело могут претендовать на счет 8-7, что я считаю для атаки ну, просто идеально. Одиннадцатый А урабатывает, если можно так сказать, макадами. Под флешку аккуратненький отжим девайса происходит, но при этом одновременно вместе с этими действиями начинается выход на точку А и на точку Б. Неси Валерьянку на подобном калаше забирает соперника с ником Тамерланчик. Но далее только шук может спасти этот раунд для своего коллектива, ибо три соперника. Это вообще не шутки на самом-то деле. Но Шук, типа, я много раз говорил Он один, конечно, игру ни одной команде не сделает И в предыдущий раз, когда команда в онлайн играла с косой смерти Это подтвердилось Но в целом Шук там потел за всю команду, будь здоров Минус юзер Ну, прилетевшая хаешка и флешка следом за ней, собственно, тоже Ну, типа, максимально палят позиции всех игроков обороны Ну, а, простишь прощения, игроков атаки но спасти, опять же, здесь уже ничего невозможно. Банально по таймеру. Не было дефьюз китов. В случае победы в перестрелке, так или иначе, поражение в раунде было бы засчитано. Никуда против этого не попрешь. 8-4, дамы и господа. Райзинги пытаются догнать своих соперников. И это напрямую нам говорит о том, дамы и господа, что здесь будет потненько, так скажем. Немножечко потненько. А следующая игра Блит против Легион. Сейчас скажу точно, дамы и господа, боюсь ошибиться. К слову сказать, у игроков оборонной нет экономики. Нет экономики настолько, что они вынуждены играть раунд с пистолетами, что, ну, чуть более чем неприятно. Да, следующий матч в 19.00 Блит против команды Легион. Вот такая вот история. Оп. Здравствуйте, Простите, дорогие друзья, пока я отвлекался на то, чтобы удостовериться, какой матч будет следующим. У нас здесь, оказывается, в онлайн решили выиграть свой диглбай. Девятый. Девятый, я считаю, абсолютно заслуженный раунд для коллектива в онлайн. Хотя, конечно, райзинги в идеале должны были его забирать, делая 8-5. И на следующем экономическом раунде от команды в онлайн делать... 9-6, 8-6, простите. И выходить на 8-7 при победе в последующем девайсном раунде. Ну, к сожалению, опять-таки, все идет не по клише, и это и к сожалению, и к счастью. Потому что по клише Counter-Strike идти не должен, иначе его было бы неинтересно смотреть. Саня, твои прогнозы на Блит Легион? Ох, даже не знаю, ох, даже не знаю. Давайте об этом поговорим хотя бы при смене сторон. Там можно очень много обсуждать Отличная аркада от Итача, минус по миду Ну и, в общем-то, здесь На этом в раунде, мне кажется, можно ставить точку 4 в 2, уже 4 в 1 остается юзер Ну, типа четверых забирать, конечно Перспективка-то такая, достаточно туманная и призрачная Однако первый минус сделать удается Но половину лайк... Бара, минус отнеси валерьянку, и это все-таки 10-4, дамы и господа. Пятый по-прежнему райзинги утащить у соперника не могут. Как я и говорил, экономика разрушена, брать еще два раунда. Ну, видишь, А2 это, видишь, как диглы зарешали у ребят, оказалось. Саня, твои прогнозы на Блит и Легион? Так вот, да, я сначала поставил бы, наверное, на победу Блит, потому что команда, вроде как, я понимаю, создана, ну... Гораздо раньше, чем Легион Соответственно, обладают чуть большей сыгранностью Но здесь есть важный момент Помимо сыгранности Блиды недавно проиграли матч на Эво Если я не ошибаюсь, я видел так кра... краем глаза Со счетом 16-1 И, возможно, могли словить после этого жесткий тильт И поэтому сейчас могут сыграть Не совсем на пике своих возможностей Ну или, возможно, будут какие-то проблемы с составами а, в свою очередь, команда Rising Esports Также последний раунд первой половины Проводят из рук вон плохо G1-6, 26 холст-поинтами Ждал Аркаду в яму, дождался ее Но спрашивается, а для чего он ее ждал? Непонятно <coughs> Так, Саня, чатик, приветствую всех Чатик хорошего комментирования Комментирования, Саня Приятного просмотра или наоборот Вроде не помню как <смех> ну да, все правильно Ну и чатику тоже, конечно же, приятного комментирования Потому что чатик в комментариях Должен что-то писать, постоянно о чем-то говорить Ладно, все это в сторону Смотрим за пистолеточкой Как подловил Дживанши даблкил И минус два от юзера Вот это в онлайн вышли Хотелось бы, конечно, задать вполне себе Логичный вопрос, а типа, где гранаты? Но, естественно Мне на него никто не ответит ну вот, у нас, собственно говоря, в чате Рейден пророчил э, 16-1. Ну, никаких 16-1. Это 11-5. И минус экономика у команды в онлайн. Бомба не поставлена. Два экономических велкам, как говорится. Так что перспективы снова сводятся к тому, что мы с вами увидим какой-то камбэк. Я думаю, следующая пара Блит и легионы Блит выиграют, потому что они дали 10 раундов, а это что-то значит. Ну, да, можно сказать, и так Адвайта, но опять-таки нужно понимать всех внутри командные проблемы и перипетии команды Блит. Потому что, ну, 16-1 в большинстве своем оставляет неизгладимое, так скажем, впечатление на команде. Макадами. Забирает 11 А и тут же погибает от рук Кода, который, кстати, уже разжился МПшкой вражеской, но только использовать ее по всей видимости, пока не собирается. Юзер наперевес с МКой пытается принять соперников, выходящих на точку Б, и даже невзирая на попадание в его голову, блестящий шлем все таки спасает его. Неси валерьянку, 100 ХП и очень-очень хорошая позиция, есть минус по Тамерланчику, потеря ХП, конечно, сравнительно большая. Но не такая уж большая разница между игроками обороны и игроками атаки 36 хп у, у онлайновца и у райзинговца Эх ты, какие отличные тайминги поймал для себя юзер Соперник не чекал Апсы, если можно сказать так Давайте выразимся э, КС-гошным, э, так скажем Сленгом ну, собственно, 11-6 и пауза от команды в онлайн. Я не очень понимаю, зачем здесь сейчас нужна пауза, если она носит исключительно тактический характер, то скорее ее было бы целесообразнее взять в следующем раунде, когда был бы девайсный. И вот обсудить заодно, как девайсный раунд будет проводиться. Но с другой стороны, пауза сейчас вполне себе также... Является уместной, потому что они растягивают тем самым время, сбивая кураж команде Rising Esports. В общем, все это отчасти, но может помочь. Ну да, было такое. Сам не верил, что мы слили 16-1. Ну, всякое же бывает. Ладно, уж чего. Все проигрывают с таким счетом, когда играют в CS. Ну, все либо проигрывали, либо проигрывают до сих пор. Поэтому в этом нет ничего такого. Это все обычные игровые моменты. В этот сайт помойный, как же бесит раки, почему я не могу собрать странный стак и играть спокойно. Всем привет. Богдан, приветствую, твои мучения на фасткапе, как я вижу, все еще продолжаются, да? Ну, я желаю тебе удачи и найти, наконец-то, черт возьми, нормальные... нормальный стак, с которым ты апнешь uh, гадлайка. Снятся ли тебе кошмары после судейства Дуримара? <laughs> Бесперестанно. Беспрестанно просто Два девайса, очень интересное решение от команды в онлайн На девайсах у нас будут играть Шука и Неси Валерьянку И первые два минуса от Неси Валерьянку Не зря был куплен этот девайс, по всей видимости ну и штурмом будет ломаться точка А. Это уж однозначно. Тамерланчик забирает 11 А. Перестрелку с диглом. он точно так же выигрывает. Неси валерьянку. Квадрокилл в этом раунде. Вот это действительно тот самый момент, когда не зря купил девайс. Это эйс в исполнении. Неси валерьянку. И теперь действительно несите мне валерьянку. Это прямо, елки палки какая-то жесть. Один. Ну всего-навсего один девайс. Полностью зарешал ситуацию и полностью убил команду Rising Esports в плане экономики. Теперь ребята вынуждены будут играть с плохим байраундом. Я уже увидел один ФАМАС и одну м И это все, что есть. И это все, что есть, к сожалению, на данный момент. Я скоро буду собирать команду и, может быть, буду участвовать на твоем эфире. Архип Гоу, это замечательно. Я буду очень рад тебя Увидеть 4 минуса от команды в онлайн. Пятый тоже очень быстрый. Вообще, в целом, очень быстрый раунд э, от первой линии. Ну, короче, 13-6. Здорово, Санек. Игра на фасткапе. Кокс, привет. Да, абсолютно верно. Игра на фасткапе. Кто с кем играет у Лукбек? Ну, по-моему, все ясно. Более чем... По-моему, все более чем ясно написано на экране. О -о -о -о -о. Вот такие выходы нужны были команде Rising Esports в первой половине. Почему они у них не были реализованы, я не знаю. Ну, в плане, как Адвайт правильно подмечал в чате, более тайтовые выходы, ну, которые, мне кажется, немножечко, ну, типа, не, работ... не работают. Ну, они не сработали. По сути, первая половина была проиграна 11-4. Это значит, что большинство идей, которые были реализованы командой Rising Esports, Оказались неуспешными Ну, Десевису остается только сейвить Диффуза Ну, там, я не знаю, если есть армор дигл то как бы это такое себе Но, однако же 14-6 Коса смерти самая хорошая команда Мы им не конкуренты Как же они тащат Омг? Пишет Богдан, который переименовался в Дуримара Ну, все мы, конечно, прекрасно понимаем, что это не Дуримар А, конечно же, Богдан Просто сам только зашел, имею в виду по городам какие. А у Лукбек я вас понял. Извините, пожалуйста, что не совсем правильно понял с первого раза ваш вопрос. А, по городам я точно не могу ничего сказать. Даже по странам здесь сложно что-то сказать. Большинство команд а, мультинациональные, наверное, скажем так, содержат в себе и игроков из России, из Украины, из Беларуси. Но конкретно по поводу этих ребят я могу ответить. А, у команды Rising Еспортс e все ребята из России. А вот у команды OneLine вообще полностью там просто бешеная сборная солянка. Два, ре... два человека из Украины, один из Беларуси и два из России. То есть там вообще прям просто ультра-ультра СНГ комбо. 15-6. Последний раунд. Остается взять команде OneLine для того, чтобы отправить Rising Еспортс e с турнира подальше. И очень сложно представить. Как сейчас райзингом сдержать натиск соперника и достичь победы и выйти в овертайм, чтобы не вылететь с турнира. Напоминаю, 4 места уже заняты: 16, -е, 15, -е, 14 -е и 13. -е. Соответственно, И сейчас команда, вылетевшая в этом матче, ну, проигравшая, займет 12 место в рамках этого турнира. Но пока что The Service очень и очень воодушевленно убивает потихонечку команду в онлайн. И убивает настолько, что Шук остается 1 в 4. Тут уже как бы не сильно похоже на самом-то деле на то, что Шук выиграет. Шука просто последней пулькой увольняют. И Десевис, вот черт возьми, кто самый крутой в команде Райзинг eSports. Статистика, дамы и господа, на ваших экранах и вылет... Вылет игрока из команды Rising Esports. Почему пауза не берется? Елки-палки на последний. Возможно, последний раунд. Команда Rising Esports вынуждены будут играть с ботом. Одиннадцатый А забирает Десевиса, но, естественно, Десевис должен был сейчас забрать бота, но не успел никто забрать бота, его сбрил Неси Валерьянку. Минус от кода, причем 2 и Макадами остается последним, его сносит одиннадцатый А. И двенадцатое место на этом турнире, дорогие друзья, занимают игроки команды Rising eSports, команда команда OneLine проходит в одну восьмую нижней сетки, с ними мы увидимся